День рождения у многих вызывает не только радость, но и напряжение. И чего больше бывает трудно разобраться. Действительно, это очень важный день, и к нему надо относиться мудро, грамотно. Дело в том, что день рождения – это вообще личный Новый год. Я именно так я его воспринимаю и готовлюсь соответственно. Я на этот день, на это время намечаю серьезные какие-то свои шаги, подведение итогов и планы на будущее, и очень тщательно выбираю ту форму и то место, где я буду это проводить. Практически всегда я провожу его в разных местах и стараюсь не повторяться. Вот те застолья с одной и той же компанией, с одним и тем же ассортиментом блюд и так далее. Это, конечно, уже такой атовизм. Это не серьезно, друзья. Это личный Новый год. И его надо прожить так, чтобы заложить серьезное новое будущее для себя. Какое новое будущее от Оливье 20-летней традиции и так далее. Поэтому подходите к вопросу определения дня рождения, места и формы проведения очень и очень тщательно. Некоторые начинают это делать уже по окончании предыдущего дня рождения. Но да, думать можно, потихонечку прислушиваться к себе, к пространству, читать знаки, но ни в коем случае не планировать. Если вы в начале года запланируете свой следующий день рождения, и все подготовить к этому, это не значит, что именно таким оно должно быть. Одна женщина все закупила заранее, подешевые там, за год, считай, билеты, там, все, отели и так далее. В Испании решила встретить свой день рождения, там, юбилей и так далее. Я ей говорил, не нужно этого делать, тебе не в Испании надо встречать свой денежный день. Ну как же, я все оплатила, я все. Я говорю, ну смотри, это ж, ты прислушайся к себе, может быть, ты все-таки пожертвуешь этими деньгами, это, всем этим своими трудами нет, не пожертвовала, поехала и получила огромные проблемы которые во много раз перекрыли ее и финансовые расходы и тем более моральные и физические поэтому надо очень-очень тонко чувствовать а что ты желаешь что ты желаешь я помню, наметил юбилей на 70 лет там серьезное такое мероприятие но чувствовал, что что-то здесь не то и стал... В общем-то, не стал планировать дальше идти планов, не стал вкладывать деньги. И действительно, пандемия все перекроила, пришлось по-другому проводить. Так что, друзья, это вопрос очень интересный. Как и где провести день рождения? За 70 лет своей жизни я, конечно, много разных отпраздновал дней, дней рождения. И в том числе, конечно же, самые разные формы и по содержанию, разные компании и так далее. В последнее время, конечно, я больше упираю на то, чтобы рядом были единомышленники, чтобы был какой-то процесс важный для меня, для мира, для людей, которые ко мне приедут. Как правило, я очень люблю делать подарки и тем, кто приезжает ко мне на день рождения, и стараюсь выбрать самый самый самый вкусный подарок вот сейчас вот в этот день рождения я запланировал подарок это планетарное предназначение вот вообще апофеоз моего один из самых актуальных на сегодняшний день продуктов это действительно тема предназначения так вот Хочу это сделать, и причем вместе силы, отсюда пошло и где это провести, место силы. Самое мощное место силы, где этот продукт получился более всего, более качественный, более результативный, это озеро Чебаркуль, куда упал в свое время метеорит. Могут быть разные, разные места, я где только не проводил, и вот одно из таких, пожалуй, ярко запоминающихся мне дней рождения, это было... День рождения на озере Иссыкуль. Это уникальный был процесс. Ко мне в гости приехали в Киргизию на Иссыкуль. Мне приехали из Казахстана более 50 человек. В общем, много чего было интересного. Устроили такой большой праздник как умеют восточные люди праздновать. Вообще здорово получилось. И само место, место силы. Мы объехали вокруг у озера и так далее. То есть это очень мощно оказалось. Так, там родилась и книга «Голограмма». То есть, по сути, те места стали толчком вот к рождению, к написанию книги «Голограмма». То есть вот такие формы надо, конечно, для себя выбирать. Были у меня и... Уединение. Прошлый год я попытался уединиться. Уединиться во время пандемии я уединился, но уединился не совсем гармонично. Само уединение вещь хорошая, но я уединился в своем доме. Был я в доме один, но дом есть дом. Это постоянное отвлечение, это какие-то задачи и так далее. Поэтому и, и все рядом, недалеко, то есть в дом никого нет, но все равно все знают, что я здесь, и поэтому как-то было звонки и там прочее, не удавалось соединиться полностью. Поэтому если уединяться, это тоже форма интересная для какой-то перезагрузки и это иногда нужно делать, не каждый раз, но иногда то э, это надо уединение, конечно, и обустраивать соответственно, чтобы это был э, такой процесс э, глубокий. Один раз мы с женой решили уединиться в таком, в древнем, очень древнем городе Аркаиме никому не сказали мы, что мы туда едем приехали туда все, настроились, расположились и вдруг приезжает целый автобус 40 человек из Омска, и там все меня знают. <соединение> уединение не получилось, а получился такой сабантуй. <соединение> Мир так выстроил, что как раз этим людям, наверное, надо было со мной пообщаться, а мне надо было с ними пообщаться. И вот день рождения превратилось, уединение превратилось в такой массовый, мощный процесс. Разные формы бывают, поэтому, друзья, Изобретайте, подходите творчественно, творчески к этому процессу, потому что это ваш личный Новый год, и ни на кого не оглядывайтесь, как посмотрят на это родственники, как посмотрят там родители, близкие, знакомые, даже, даже самые близкие. Исходите из себя, исходите из себя, что вы хотите конкретно в этот день получить. И вот это реализуйте. Пусть привыкайте сами и приучите близких, что это личный Новый год, который вы хотите прожить именно так, как велит вам ваша душа. Отдельная и очень важная тема День рождения это подарки. Что подарить своим друзьям, близким на день рождения это всегда целая эпопея выбрать. И здесь, я думаю, нужно руководствоваться хорошим правилом Если ты хочешь действительно сделать хороший подарок Подарить человеку то, что ты подарил бы себе В этот момент Вот это работает почти всегда По крайней мере, в 90 случаях ты попадешь в десятку Я помню, решил подшутить над своим товарищем в молодости еще Решил подарить ему 32-килограммовую гирю. Зачем? Ну, все-таки 32, это с ней много не наработаешь. Э, достаточно тяжелая, но мир подшутил надо мной. И вот я с этой гири поднялся на пятый этаж, открывая дверь мужчина. И так на меня смотрит. Представляете, я с ним стою, перед ним стою красный, запыхавшийся с, с гири. Э, он спрашивает, зачем вы сюда пришли? Я понимаю, что я ошибся подъездом. Я снова вниз с пятого этажа, потом снова в другом подъезде, на снова пятый этаж. То есть таким образом меня мир отучил дарить ненужные подарки. Потому что если ты сам даришь ненужные подарки, то тебя завалят ненужными подарками. Это как минимум, это самое простое. Поэтому подарки действительно надо выбирать такие, которые человеку помогут в чем-то помогут ему Посмотреть на себя, на жизнь по-другому. То есть сделать какой-то шаг в своем развитии. Это лучший подарок. Это то, что... Потому что это личный Новый год человека. И желательно в этот, в этот момент что-то такое подарить, что его будет весь, весь год, как минимум весь год, будет поддерживать на этом пути, на этом пути развития. Вот такой подход очень интересный, но лучше всего, вот я это испытал и продолжаю испытывать, лучше всего в свой день рождения дарить подарки. Это вообще класс. Когда ты даришь подарки на свой день рождения, у всех людей возникает двойная радость, то есть это просто неожиданность и радость от подарка. Поэтому вот это я считаю лучший вариант, хочешь сделать доброе людям сделаем подарок и в данном случае ты делаешь очень много подарков себе все подарки хороши, в любом случае они всегда идут от души, чаще по крайней мере всего и, и надо радоваться и дареному <канюка> коню, как говорят не смотрят зубы, все это так есть несколько подарков которые я запомнил очень ярко, жена с моими с моей командой не, меня не предупреждая, заранее, где-то за год начали подготовку. То есть распределили все мои книги по членам команды, каждый в этой книге а, нашел а, какие-то афоризмы, выделил их, выбрал, и вот они все это свели, все эти афоризмы свели в единый такой а, процесс, и издали, издали, договорились с издательством и издали книгу афоризм. 2000 афоризмов, там вот, есть такая книга у меня. И, представляете, на день рождения, я не знаю ничего, я получаю в руки книгу. Понимаете? Недавно тоже подарок, когда команда тоже э, собрала э, фотографии э, наших коллективных мероприятий, э, свои личные, и календ сделали календарь, в котором... На каждом месяце еще и были фотографии тех, кто родился в этом месяце. В общем, такой вот тоже интересный подход. Понимаете, то есть вот надо такие вещи. Это календарь у меня, я его использую, и его, я его просматриваю, он всегда рядом со мной. Поэтому такие вот вещи творческие, с глубиной, они всегда радуют очень сильно, друзья. Творите, творите. Здесь проявляется много всего. Человечность, творчество, любовь, уважение, благодарность. И главное, проявляется сердце, душа.